Всем привет, это Макс Репьев, и сегодня я хочу вам рассказать, как можно инвестировать в недвижимость Дубая причем с минимальными вложениями и получить с этого максимальный доход. И вы, наверное, после просмотра последних видео говорите 30 миллионов, 50, 100, 200, где же взять такие денежки? Но никто недвижимость Дубая не покупает за full price. Практически вся недвижка здесь, которую вы видите, была куплена в рассрочку и куплена она была для инвестирования. И для инвестирования здесь создается действительно очень крутые условия вы должны заплатить всего лишь 30%, а потом реализуйте свою квартиру как угодно, потому что большинство застройщиков предлагают вам хорошие планы, именно планы платежей. В некоторых из них вы можете внести 30% и остальную часть внести только уже по окончанию стройки. В некоторых из них вы должны внести 30% и по 10% платить в год. В некоторых из них вы будете платить по 5% в год, но везде условия одинаковые. Начальные это 30%. Вы платите 30% и уже можете перепродавать свою недвижимость. Сейчас я вам расскажу, как это все работает и выведу вот сюда информацию для того, чтобы вам было удобнее считать. На сегодняшний день вообще недвижка в Дубае начинается от 85 тысяч долларов. Но что-то реально инвестиционное и интересное начинается от 250. И это будет район Бизнес-Бэй, возможно это будет Крик-Харборд, вон тот вот, либо это будет Даунтаун, то есть здесь еще нужно поискать. Но недвижка начинается от 250 и ее тоже нужно поискать. Средняя цена такая, 253. Это примерно однокомнатные или студии. В Дубае не стоит ни в коем случае для инвестирования покупать трешки. Максимум это двухкомнатные Лучше всего рассматривать однушки или студии В принципе как и везде в мире Ну так вот, как я уже сказал Недвижка в Дубае начинается от 250 тысяч долларов И мы сразу с вами переведем эту цифру в дирхамы Вот сюда ее вынесем Потому что в дирхамах здесь происходят все сделки И на это все ориентируются Это примерно 900 тысяч дирхам Но опять же платить сразу 900 не нужно Нужно заплатить всего лишь треть Это примерно 270 тысяч дирхам Или если переводить на сегодняшние деньги в рубль где-то 8 миллионов первоначальный взнос который вы должны будете внести даже не сразу а в течение трех месяцев то есть там сначала есть резервационный платеж потом первоначальный платеж потом еще один платеж и потом еще один платеж и нужно просто выбрать застройщика который даст вам хорошую рассрочку и где вам будет действительно комфортно платить вот например пенинсула мы сейчас туда идем и я буду записывать еще один видос там застройщик дает 30% А потом по окончании стройки При этом вам нужно будет не сразу заплатить А там еще есть рассрочка после сдачи Короче условия реально божеские Максимальная рассрочка в Дубае это 9 лет Но нужно опять же обращаться к каждому застройщику И смотреть какие условия он предлагает Мы сейчас с вами не об этом Мы говорим про инвестирование Как это все работает Вы вносите вот эти вот 270 тысяч дирхам Или 8 миллионов рублей Недвижка за момент стройки там За 1, 2, 3 года дорожает примерно на 25-30 процентов ну вот конкретно у нас например знакомые ребята вкладывались они говорят что за год у них прирост составил 20 процентов ну вот посчитаем грубо говоря что 900 тысяч у нас изначально было теперь у нас недвижка стоит миллион сто и она реально здесь дорожает потому что сам дубай поднимается в цене примерно на 10 процентов так как это финансовый центр народ сюда едет переезжает в огромных количествах. И после этих 270 тысяч дирхам вам же, по сути, платить-то в основном ничего и не нужно. И вы можете спокойно уже реализовывать свою недвижимость. А она уже поднялась в цене. И теперь она стоит не 900 тысяч дирхам, а миллион 100 или миллион 200. 000, в зависимости от того, что вы купили. Но ну, давайте, наверное, посчитаем. По минимуму это будет миллион 100. 000. По факту сам объект недвижимости у нас уже вырос на 200 тысяч дирхам. Или в рубли на сегодняшний день это 6 миллионов. А вложили вы при этом только 8 а 6 у вас уже прилипло, потому что недвижка подорожала. И теперь вы смело можете ее продавать. Либо через агентство недвижимости, либо через газеты, либо нарисовать плакаты выйти на Дубай Марину о том, что вы продаете эту недвижимость. И у вас определенно найдется покупатель, потому что рынок интернациональный. И есть люди, которые не готовы ждать стройки. Есть люди, которые хотят заехать и здесь, и сейчас жить. Ну и, конечно же, есть люди, которые хотят... Купить эту квартиру у вас и сдавать ее в аренду сразу же готов. Поэтому перепродажи здесь долго не задерживаются. Опять же, если вы найдете это все в хорошем месте. Вообще нормальные новостройки на самом старте продаж продаются за 2 часа, какие-то за 2 дня полностью. То есть в Дубае рынок просто бешеный. И на сегодняшний день в Дубае есть объекты, куда еще можно зайти на этих первых порах и вложиться именно по вот такой схеме. В самое начало. 30% с удорожанием стоимости через год-полтора, а потом выйти оттуда, при этом потратить только 30%, практически со процентной доходностью. Ну круто же, а? 270 вложил, 200 сверху прилипло. В рублях это получается 8 вложил и 6 миллионов у тебя прилипло. Это действительно очень хороший заработок. И вы же можете купить здесь не одну квартиру. А также вы можете купить не один эту квартиру. И вот, например, ребята, которые инвестировали сюда, они вдвоем скинулись на одну квартиру и продают ее. Зарабатывают и перекладываются в следующий объект. При этом суммы вложений на сегодняшний день действительно небольшие. 8-9 миллионов рублей. Но к этим 8-9 миллионов рублей вы зарабатываете 6-7 миллионов сверху. За 1-2 года. И это все в валюте. Потом вы, конечно, можете конвертировать это все в свою валюту и пересчитать, сколько доходности у вас вообще получилось, но я думаю, что вам будет приятно. Еще раз подытожим. Объект недвижимости у нас стоил 900 тысяч дирхам, 27 примерно миллионов рублей. Вкладывается всего 30%. Это 270 тысяч дирхам или 8 миллионов рублей. И дальше вы можете перепродавать этот свой объект. Опять же, все будет зависеть от застройщика, какой у вас будет payment план. Возможно, вы будете платить эту рассрочку, а возможно, вы, как вот здесь, например, будете платить уже по окончанию самой стройки. Но при этом, как только вы заплатили эти 30%, вы можете продавать свою недвижимость. Главное, дождаться просто хорошего момента. И примерно 20% вы точно с нее выловите, с общей суммы. Но для вас, для вложенных денег, это будет Примерно 100%. Потому что вы получите на 270 вложенных 200 тысяч сверху. Или 8 миллионов вложили, 6 миллионов сверху получили. Ну, крутое же инвестирование. При этом здесь реально можно собирать группы для инвестиций, вкладываться сюда большим количеством. Перевести деньги на сегодняшний день сюда нет никакой проблемы. Если интересно, мы с вами можем лично пообщаться, я вам расскажу, как это все можно сделать. Но самое главное, в Дубае Нужно выбирать хорошее место. Во-первых, не нужно покупать трешки для инвестирования, потому что вы думаете, что сейчас там огромная семья туда заселится. Нет, здесь как бы так не прокатит. Максимальное это двушки, но лучше всего сделать упор на студии и однокомнатные. И инвестировать в рассрочку. Не нужно покупать сразу за все деньги, как это делается в России. В рассрочку. И сразу же на продажу. И кайф в том, что действительно на сегодняшний день в Дубае есть проекты, куда можно зайти на таких условиях. Правда, есть момент, что у них дома продаются за два часа, а некоторые за два дня. Но, тем не менее, есть предстарты, есть куда вкладываться, есть понимание, что с этим всем делать. Есть квартиры, которые можно забронировать. Никакой проблемы в этом нет. Но нужно, чтобы вы изъявили желание, а в дальнейшем просто проинвестировали в этот проект, ну и мы уже вам его перепродажей. Перепродажей точно так же нет никаких проблем, опять же, потому что очень много людей сейчас, кто не хочет ждать, кто готов заплатить и сразу же жить. Дубай действительно интересный рынок, и он действительно крутой. Но самое главное, что инвестировать нужно в правильное место. Это бизнес-бэй, это даунтаун, это может быть Крик Харвард, который вон там находится. Но вот здесь конкретно недвижка будет всегда актуальна, и в 50 градусную жару, и когда здесь зима и холодно, никто не купается, но опять же, это Примерно 25 градусов. Потому что это финансовый центр. Здесь огромное количество офисов. И люди здесь работают. И им нужно где-то жить поэтому это место будет востребовано всегда. Также будет востребована курортная недвижка где-то там поближе к морю. Опять же, для туристов, для сдачи в аренду, для собственного пользования и для всего остального. В общем, господа, надеюсь, математика вам понравилась, и вы заинтересовались недвижимостью Дубая, именно инвестирование по вот такой схеме, потому что она вам развязывает руки, и вы получаете доход в долларах. Работаете при этом с интернациональным рынком и не завязаны на локальных каких-то изменениях. Здесь у вас, по сути, не касается ничего. Если интересно, все ссылочки указаны внизу в описании к этому видео. Звоните, пишите, и мы подберем вам объект, который действительно вам принесет хороший доход. Удачи вам, всех благ и пока.